Здравствуйте, мои хорошие, с вами снова я, Меркулов Федор Николаевич. Сейчас мы тронем ту тему, которую мы затрагивали раньше. Заболевания мочевыделительной системы у животных. То есть, нефриты, пиронефриты, мочекаменная болезнь, циститы. Вот, тема была открыта, раскрыта, о этой теме мы говорили, но сейчас много и еще продолжают поступать вопросы. Очень много вопросов. Ну, поговорим о заболеваниях мочевыделительной системы. У котов это чаще всего мочекаменная болезнь. Это бич котов. От чего развивается мочекаменная болезнь? Ну, это может быть генетическая предрасположенность, это может быть врожденная, это может быть приобретенная. Факторов много, очень много, но факт в том, что заболевание имеет место быть. Способствует заболеванию мочекаменной болезни котов это кормление рыбой, то есть неправильное кормление. Если вы кормите кота рыбой, там большое количество фосфора, нарушается кальций-фосфорное равновесие, у котов развивается мочекаменная болезнь. Который кот и перенесет хоть бы что, а у которого кота и проявится это вот заболевание. Циститы, воспаление мочевого пузыря, попадание инфекции, где-то что-то слабость, нарушение понижение резистентности организма, вот, вот это уже приводит к этим вот заболеваниям мочевого пузыря, и нефриты, воспаление почек, нефрит, пила, нефрит, их очень много тоже заболеваний, то же самое, значит, связано и с лучекаменной, как бы, вот это тоже воспалительный процесс, там и камни, песочек в почке, или просто без образования камней и песка, про попадание инфекции. Вот. Скажу, как профилактировать и скажу, как Лечить эти заболевания, можно так сказать. Вот. Профилактировать эти заболевания можно кормлением. Если вы кормите коммерческими кормами, то для профилактики, или если врач ставит диагноз мочекаменная, или там заболевание мочеводящих путей, то нужно взять корм любой фирмы, но только с пометкой уринарии. Вот этот корм, он как бы и лечит, и в какой-то степени очень неплохо, очень неплохо профилактирует это заболевание. Вот. Если врач ставит диагноз мочекаменная болезнь, вам необходимо начать лечение. Он назначает лечение, это поддается лечению, это лечится. Лечится более или менее успешно, но надо упорно. Вот. Он назначает антибиотикотерапию, он врач назначает препараты которые благоприятно действуют на почки, на всю выделительную систему. Я, например, вот успешно применяю такую схему лечения мочекаменной болезни котов. Канторен, наш ветеринарный гомеопатический препарат, 0,1 мл на килограмм. В среднем кубик-полтора выходит коту под кожу по одному мл один раз 5-7 дней. Проколоть его надо, вот. Есть такой препарат в зоомагазинах э, «Кот Эрвин». Тоже неплохой препарат, растительный, вот. И он зарекомендовал себя неплохо. По 3 мл внутрь шприцом коту выпаивать, там один-два раза в день, и ничего страшного. Есть такой препарат, тоже очень хороший, давно я с ним работаю, он мне очень нравится, и котам тоже, кстати. «Фитоэлита – здоровые почки». Это тоже и витамины, и минералы, и растительный препарат, он стаблетирован, вот. Там по инструкции... Схема есть, будете давать по инструкции. Фитоэлита – здоровые почки. Вот. Тоже неплохо. Ну и антибиотики. Антибиотики назначать желательно, чтобы врач, ваш участковый врач ветеринарный, сделал подтитровку, чтобы точно знать. А то многие вот спрашивают, вот, доктор, я вот байтрил, колют байтрил, вот байтрил назначили, там еще что-то назначили, вот это назначили и вот это назначили. ну, Байтрил, скажем так, ну, неплохой препарат наш, ветеринарный антибиотик, да, но, но, но, но лучше сделать подтетровку. Если это будет сделано, лечение будет эффективнее, потому что мы уже будем знать, какой антибиотик целенаправленно действует на это заболевание. Ну, циститы тоже самое, там, антибиотик, питье, аналогично этому, вот то, что я сказал также, ну, и почки, вот, примерно, примерно такое вот лечение. Вот на этом вроде бы и все, заканчиваю я свое выступление, будут вопросы, пожалуйста, задавайте, с удовольствием отвечу, вот. не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, до свидания, всего вам наилучшего, с вами всегда я с дорогим удовольствием отвечу на все ваши вопросы.